В Европе могут ввести общенациональный паспорт вакцинации от коронавируса. Сегодня Европейская комиссия подаст свои предложения о введении цифрового паспорта вакцинации. Это должно облегчить свободное передвижение людей внутри Евросоюза. «Мы представим предложение о зеленых сертификатах. Это цифровое доказательство того, что человек был вакцинирован или вылечился от COVID-19, или получил отрицательный результат», — говорится в сообщении комиссии. Европейская комиссия решила создать возможность включения в паспорт информации не только о вакцинации, но также о наличии антител и результатах теста. «Прививки не обязательны, От вакцинации можно отказаться», – подчеркнул бельгиец. «У нас также нет возможности вакцинировать всех людей, которые хотят пройти вакцинацию. Поэтому ясно, что мы хотим избежать любой дискриминации», – отметил он.